Добрый день. И как рассчитать, чтобы была девочка, или только через врача э, планировать беременность? Но если через врача планировать беременность, то спросите у врача, сколько у него детей и какой пол. Тогда вы будете ориентироваться.